здравствуйте дорогие друзья с вами Ростислав Францкевич и сегодня в этом видео я покажу как сделать так чтобы ваши реферальные ссылки не блокировались в соцсетях и вас самих не банили не секрет что соцсети вконтакте facebook одноклассники не любят реферальных ссылок а также ссылки сделаны на определенных сервисах в частности JustClick. Для того, чтобы социальные сети полюбили ваши реферальные ссылки, необходимо сделать редирект вашей ссылки вот на этом сайте. Ссылочку на него я дам внизу под видео. Что необходимо сделать? Нажать сократить URL. Ну и вот уже у нас я вставил с клика страницу захвата свою, за которую меня дважды банили ВКонтакте. И нажимаем кнопочку Go. Нам сервис выдает автоматически имя домена. Но нас оно не устраивает. И мы что-нибудь придумаем вместо вот этого вставим. Ну вот что-нибудь звучное. Например, вот так. Если два слова нужно писать через дефис. Или одно слово просто тогда. Хорошо. Длина регистрации выбираем 12 месяцев. Вводим символы с картинки. Большие буквы используем. Ваш бесплатный домен почти готов к использованию. И мы минуя регистрацию должны нажать продолжить без регистрации грузится и вот у нас появилось наше новое доменное имя вот оно мы можем проверить как оно работает итак друзья наша новая ссылочка вот, которая у меня была за работой на блоге через JustClick, создана вот таким образом. Теперь вы знаете, как создавать такие ссылки и будете успешно работать в соцсетях со своими реферальными ссылками. С вами был Ростислав Франскевич. Я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч!